По нежной зябе злой хруст, Но я месяц пришел, На снежной бабе твой бюст. Но я веду хорошо, Это идет ничто ну что, Ну что ты в этом нашел? В снежной глади ребят скрипит разлуки буклет И только ради тебя Танцую джаз на столе Ты можешь видеть во мгле Я прячу соль пистолет Не беспокой, ты моя боль Ты моя боль, джаз на столе По сигаретной золе Ногами спят на душе Ногами спят на Танцуют джаз на столе, Танцуют джаз на столе, Тебе и мне хорошо, Тебе и мне хорошо. Зачем мне твой гангвишон? Я ненавижу суфле. По лештым лужам да вред, подснежный бабы сезон. Подснежник просит, молясь, понежет на нерезон. Сползает в лужу змея, Великолепный твой бирс, Вот ты уже не моя, Травой покрыла земля. Мой столик чистый и пуст.